Ну все, пацаны здорово, всем. Не опять, походу, пацан хочет кинуть на угол. Сейчас посмотрим, он неплохо звонит. Ну что, Короче, подождите, я еще раз наберу набираем здорово ну показывай экран что есть у тебя хотя бы Пацан, слышишь? Включи микро. Включи микро. Пацаны, отвечаю. Ты облажался. Ты мне показываешь фейк программу. Которая уже старая. Есть поновее фейк программы. Это у тебя говно полное. Не думай меня надурить, я тебе ему новую показать фейк программу. Я тебе ее не кинул там. Вот там действительно настоящая. Это палится, что ты не зайдешь на главную страницу, не зайдешь на главную страницу. Потом не поменяешь e-mail. У меня поменяешь. И, и у тебя здесь на что ВКонтакте. Старая программа, и он тебя обрезанный. А у меня вот действительно нормальная. Так что пацаны не знаю.